The dollar is extending declines. The US dollar is de extending declines. The dollar is confused to be on a decline. US dollar. US dollar. US dollar. US dollar. The US dollar. US dollar. The US dollar. The influential group of emerging economies. Brazil, Russia, India, China and South Africa. Iran and Saudi Arabia are to resume diplomatic relations in a deal brokered by China. That those of you who are holding dollars, you surely might go into losses. 재미, что все страны приятны filtrate их о Digitalies у Почему мы не можем нашли flatscßen они огромные помощи, почему мы не нужны лейшbros? Она хочет поменять пример оστ Rayе —б semua страница��. А WE'LL BE A SECOND-TIER COUNTRY, WE'LL LITERALLY BE A SECOND-TIER COUNTRY IF THAT HAPPENS. Здравствуйте, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео! Если вы достаточно долго следите за финансовым контентом на ютубе, вы наверняка видели кучу горящих долларов и картинок, которые кричат нам о том, что доллару конец. Особенно много их в последнее время, учитывая недавние события заголовки, предвещающие неприятности для экономики США и доллара США. Они говорят о дедоларизации, о страхе, что мировая экономика уходит от доллара США, и что эта валюта может потерять статус мировой резервной. Если вы не знаете, доллар США занимает этот трон уже около 80 лет, являясь валютой, которую выбирают многие центральные банки для своих резервов, а также для международной торговли. Причем, что немаловажно, он используется в качестве основной валюты для торговли нефтью. Отсюда и термин «нефтедоллар» или «петродоллар», который дает экономике США ряд преимуществ, но по мнению некоторых экспертов, это скоро изменится. Видите ли, некоторые из наиболее быстро развивающихся и крупнейших экономик мира стремятся уменьшить свою зависимость от доллара США в международной торговле и в своих валютных резервах. А некоторые даже заходят так далеко, что рассматривают возможность создания новых валют для расчетов торговли. И все это с целью скинуть доллар США с трона. Я понимаю, никогда еще не было лучшей возможности нарисовать огромную картинку с горящим долларом и выпустить видео под названием «Смерть доллара США наступила», «Коллапс Соединенных Штатов неизбежен» и набрать свой миллион просмотров. Но многие статьи, заголовки и видеообзоры упускают важные вещи, осознав которые можно легко понять, что доллар США, вероятно, никуда не денется в ближайшее время. И об этом я хочу поговорить с тобой сегодня дня и я буду очень благодарен, если ты поставишь лайк под это видео. Давай наберем хотя бы 3000 лайков. Это видео потребовало от меня больших усилий и множество времени, поэтому я хочу увидеть, что я сделал это не зря. Большое спасибо за поддержку. И начнем с самого начала. Почему все говорят о дедолеризации сегодня? Потому что во многом это связано с вторжением России в Украину. И как вы, вероятно, помните, в ответ на вторжение соединения Соединенные Штаты вели санкции против России, включая Замораживание резервов на сумму около 300 миллиардов долларов. Исключение России из сети SWIFT, важной системы международных расчетов и так далее, и так далее. Мы рассмотрим только заморозку резервов и отключение от платежной системы SWIFT. И хотя многие страны Европы поддержали этот шаг, нашлись и те, кто назвал его вепонизацией доллара. В использовании доллара США в качестве оружия против России или других стран для достижения своих геополитических целей. А недавно сам Международный валютный фонд это признал. Он подчеркнул, что такие действия США могут привести в будущем к принятию новых валют и платежных систем для обхода доллара США. Это вполне вероятно, учитывая, что есть страны, которые по-прежнему хотят торговать с Россией, а другие страны просто хотят перестраховаться и избежать подобных санкций для себя. Ну, мало ли. Наиболее заметным блоком стран, которые активно демонстрируют такое поведение, являются страны БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. В эту группу входят одни из самых быстро растущих стран, экономика которых, взятая вместе, как мы видим вот на этой диаграмме, приблизительно соответствует экономике США. Учитывая, что в эту группу входят два крупнейших соперника Америки, Китай и Россия, в последнее время мы наблюдаем их шаги по снижению зависимости от Доллара. Так, например, Россия и Китай недавно объявили о намерении больше полагаться на свои национальные валюты. Причем Россия сама пришла к тому, что китайский юань вытеснил доллар США из страны как самая торгуемая валюта. Россия также заключает торговые соглашения с такими странами, как Индия о продаже нефти не за доллары США, а за национальные валюты. Китай и Бразилия недавно достигли соглашения о расчетах между собой в своих национальных валютах. И даже обсуждался вопрос о создании новой общей валюты БРИКС, которая будет обеспечена золотом. Решение об этом ожидается на следующей встрече БРИКС в августе 2023 года. Одновременно с этим центральные банки по всему миру скупают золото самыми быстрыми темпами за последние 55 лет. В 2022 году центральные банки приобрели 1136 тонн этого металла, что на 150% больше, чем в 2021. И хотя сами страны БРИКС являются, пожалуй, самыми большими сторонниками дедолларизации, мы наблюдаем движение в сторону доллара США не только этими странами. Аргентина, экономика которой в настоящее время зависит от доллара США, сотрудничает с Бразилией для запуска общей для двух стран валюты. Президент Бразилии призывает все страны мира отказаться от доллара. Саудовская Аравия в настоящее время ведет активные переговоры с Китаем о продаже нефти за юани, что является большой проблемой, учитывая, что как раз-таки Саудовская Аравия и стояла в начале становления Петра-доллара после Второй мировой. И даже президент Франции Макрон недавно предложил европейским странам уменьшить свою зависимость от доллара США. А недавно, в марте, французская компания и Китай завершили первую сделку по продаже сжиженного природного газа за юани, а не за доллар США. Таким образом, всего за несколько месяцев мы получили множество новостей, связанных с дедоларизацией. И количество таких событий просто рекордное. Это совпадает и с постепенным снижением доли доллара США в иностранных резервах с 70% в начале 2000-х до 59% сегодня. Многие видят в этом резкий сдвиг соотношения валют, которые используются во всем мире для торговли. Это для многих является признаком свержения доллара США, что может иметь довольно важные последствия для американской экономики, да и для глобальной тоже. Например, снижение спроса на доллар США может привести к ослаблению обменного курса, а это означает, что импорт для Соединенных Штатов станет дороже, а значит будет рост инфляции. И мы даже можем увидеть более высокие процентные ставки по государственным займам, поскольку снизится спрос на казначейские облигации, номинированные в долларах США, что, учитывая текущую долговую нагрузку США, естественно, вызывает беспокойство. Поэтому можно понять, почему некоторые люди обеспокоены, ведь сейчас существует огромное количество угроз для доллара США. Это не значит, что за ними не нужно следить. Очевидно, что валюта, в которой люди торгуют, будет иметь значение для всей мировой экономики. Но тот, кто утверждает, что доллар США вот-вот будет свергнут, как доминирующая мировая валюта, скорее всего, просто не видел той информации, которую я сейчас с тобой поделюсь. Такие люди, скорее всего, просто-напросто читают громкие, сенсационные заголовки и абсолютно не имеют своего мнения формируя его за счет других потому что как вы увидите в конце видео предстоит пройти еще очень очень долгий путь прежде чем кто-либо сможет оспорить доминирование доллара сша во-первых я подчеркну что мы не первый раз боимся дедоларизации. Все началось еще в 1971 году, во время шока Никсона, когда мы наблюдали похожие разговоры, а также совсем недавно после 2008 года, аналитики тоже писали, что доллар, скорее всего, потеряет свой статус глобальной резервной валюты. И хотя недавний всплеск покупок золота может убедить людей в том, что, возможно, в ближайшем будущем мы увидим выпуск валюты, обеспеченной золотом, например, от стран БРИКС, стоит отметить, что 1000 тонн – это чистое увеличение по всем мировым центральным банкам, и оно составляет примерно 3,2% от общего объема золота, то есть это просто-напросто капля в море всемирный совет по золоту даже подчеркнул что по их прогнозам в 2023 году спрос на золото будет значительно ниже чем в 2022 второе на чем я остановлюсь это масштабы доминирования доллара США уже это вызывает большие трудности у любой другой валюты которая мечтает стать мировой место доллара вот на этой диаграмме вы видите график распределения иностранных резервов по валютам и вы можете увидеть что с третьего квартала 2021 года. По последний квартал 2022 года процентная доля доллара США снизилась примерно на 1,3%. Но вы также видите, что китайский юань фактически составляет очень небольшую часть иностранных резервов на конец 2022 года. Всего-навсего 2,69%. Это близко к канадскому доллару, который занимает 2,38% мировых резервов. То есть у канадского доллара такие же шансы, как у китайского юаня на то, чтобы стать мировой резервной валютой. Интересно, что если не учитывать резервы стран, в других отчетах доллар США не ощутил реального влияния на свою долю в международной торговле. На него по-прежнему приходится более 45% в международной торговле или примерно половина транзакций SWIFT. Единственным соперником для доллара здесь является евро, который занимает более 33% в мировой торговли. Юань здесь опустился даже ниже канадского доллара, и составляет всего 1,3%. Ты можешь засомневаться, но да, Китай до сих пор использует SWIFT и поэтому эта статистика важна. Мы видим, что доллар США не потерял своих позиций здесь от слова вообще. Все это говорит о том, что доллар занимает очень сильную позицию, ведь он имеет своего рода сетевой эффект, когда вокруг него построено такое множество систем, что любой, кто захочет это изменить, должен потратить на это десятилетие, если не больше. И хотя, как ты видишь на этом графике в последнее время мы наблюдаем слабость индекса доллара США, это индекс, который измеряет силу доллара по отношению к корзине иностранных валют, это скорее отражает свойства доллара быть тихой гаванью во времена рыночных потрясений. Так, например, в 2021 году этот индекс рос, когда акции снижались, поэтому последнее его падение было всего лишь коррекционным движением после этого стремительного роста. Но если мы откроем большую картину, мы видим что за последние 10 лет индекс доллара все равно растет. И в конце концов, одна из причин, по которой доллар США остается доминирующей валютой, заключается в том, что он имеет относительно стабильную стоимость по сравнению с другими валютами. И это не мои слова. Это факт, который нам показывает этот график. По отношению к целой корзине иностранных валют за 10 лет доллар США показывает силу. И если кто-то критикует интервенции правительства США федеральной федеральные резервной системы в рынке и экономику, то, как стало очевидно во времена ковидной пандемии, никто не, яв... никто не является большим интервентом в экономику и рынок, чем правительство Китая. И это в какой-то степени связано с третьим моментом, о котором я хочу поговорить – идеей единой валюты для всех. Например, от тех же стран БРИКС, которые хотят ее создать. Это не значит, что идея общей валюты невозможна, но общая валюта, безусловно, столкнется с рядом препятствий, как мы уже видели в прошлом, когда предпринимались попытки принять общую валюту под названием евро. Греческий долговой кризис стал отличным примером того, как различные экономики могут испытывать трудности при проведении единой денежной кредитной политики и как шок, пережитый одной страной, может быстро распространиться на других членов блока, которые пользуются той же валютой. Такая реклама, очевидно, не делает идею создания общей валюты привлекательной, особенно, когда мы имеем такую разношерстную аудиторию, как страны БРИКС. Как ты видишь, уровень инфляции в этих странах за 2022 год колеблется от 2% до 14%, а процентные ставки центральных банков от 4% до 14%. Так что сблизить все эти страны в рамках одной общей денежной политики под управлением одной общей валюты будет довольно сложно. И мы можем увидеть нечто похожее на греческий долговой кризис. И расхождение здесь еще больше, если увидеть, кто еще хочет присоединиться к БРИКС. Например, Аргентина. Как я уже говорил, Бразилия и Аргентина рассматривали возможность создания собственной общей валюты. Но это будет большой проблемой, учитывая, что в самой Аргентине уровень инфляции превышает 100%. Поэтому, хотя эти страны и могут решиться на создание общей валюты, даже если она будет обеспечена золотом, она скорее всего столкнется с некоторыми препятствиями на этом пути, что может поставить под вопрос ее принятие в качестве международной торговой валюты. И последнее, что я хотел тебе показать. Мы уже достаточно долго фокусируемся на международной торговле, что конечно важно, но есть финальный вопрос, который гораздо громче всех остальных и гораздо Гораздо, гораздо важнее, сколько долго по всему миру выражено в долларах сша как вы видите довольно много и при этом график не падает вообще теперь в процентном соотношении государственному долгу или долгу правительства доллар не составляет большой доли азиатского долга всего лишь около двух с половиной процентов для этого региона но доля доллара значительно выше для саудовской аравии а также для стран латинской америки где по данным банка международных расчетов доля кредита в долларах составляет примерно Примерно 18 процентов но это если мы говорим только про правительство если же говорите про фактические организации то мы увидим что общий долг составляет 12 триллионов долларов и на самом деле доля доллара США в этом долге увеличивалась с 2008 года очень очень быстро и в настоящее время доля доллара США в этом долге составляет 70 процентов как мы видим на вот этой второй диаграмме что это значит? Долги, выраженные в долларах США, представляют собой будущее обязательство, или же простыми словами, спрос на доллары США. То есть пока этот долг есть и пока он растет, а он растет, доллар США всегда будет пользоваться спросом и никуда не денется. И хотя это не то, о чем вы сразу же подумаете, обсуждая экономику и финансы, но этот долг также поддерживается массивным военным присутствием и военными операциями Америки по всему миру. Можно сделать целый видеоролик о том, как военные США фактически помогли закрепить господство доллара и в конце прийти к выводу, что США занимают сильную позицию, но эта тема для другого видео. И хотя страны могут дрогнуть и начать создавать свои собственные платежные системы валюты, чтобы обойти доллар США, вы вряд ли увидите резкий переворот в ближайшее время. Каков же вывод для инвесторов? Помимо попыток игнорировать сенсационный контент на эту тему, который льется изо всех щелей, я бы хотел подчеркнуть также и то, что за последние два десятилетия, даже когда мы видели, что доллар США немного потерял какую-то долю в мировых резервах, 70 до 59%, S&P 500 все еще имеет годовую доходность около около 8% за этот период времени. Доходность может измениться, если на смену доллара США как доминирующей резервной валюте придет другая валюта. Но даже недавнее предупреждение МВФ гласит, нас ожидает более фрагментированная система, но не обязательно появление нового лидера, который свергнет доллар США. И Европейский Центральный Банк видит фрагментацию мира на геополитические блоки, как мы с тобой обсуждали в этом видео, но никак не на кучу вассалов и одного лидера. И хотя я понимаю беспокойство по поводу государственного долга США, который бьет рекорды, если брать процентное соотношение с ВВП США, хочу показать тебе... Японский долг. 265% процентов ВВП Японии, что гораздо, гораздо выше, чем у США. И в последние пару десятилетий Японский фондовый рынок растет и растет значительно, несмотря на то, что японская иена даже не является доминирующей резервной валютой. Так что да, на все эти факторы стоит обратить внимание. Они важны и негативно влияют на экономику США. Но в это же время, как я уже подчеркивал ранее, экономика США, фондовый рынок США и фондовые рынки в целом, да и крипторынок – это сложные вещи. Нет ни одной индивидуальной переменной, которая могла бы предсказать со стопроцентной вероятностью что произойдет в будущем и это очень важно иметь в виду инвесторам которые обычно теряют пытаясь угадать движение на протяжении дня и выигрывают от того что остаются на рынке в долгосрочной перспективе хотя бы на пять лет хотя бы на пять лет на этом все меня зовут богатейший Ди. увидимся в новых видео до скорого